Okay, you're good to go. and everywhere you look, people are and to- There is <laughs> a house in New Orleans, They call the ha, ha, <laughs> I'm just a regular, everyday, normal motherfucker I told you in the first song, I'll tell you in the next Holy shit, that's fucking wicked. А сколько стоит? Рубли стоит, блядь! Дай Минимальная зарплата будет увеличена с начала 2019 года на 100 евро в месяц. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Мы, ты? К... И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла она.. Как же там было? Иди работай, сука. Если будете в Кастанае, посетите железнодорожный вокзал, купите билет и валите отсюда, пока не поздно. Блять, да мне похуй на тебя, блять, слушай. Какая у тебя там тачка, блять, квартиры, срачки там, блять, яхты, все, мне похуй. Если ты достаточно хорош, берешь острый нож, если ты берешь нож, ты достаточно хорош. Поднего криминала, русские деды-морозы отметили или группу Санта-Клаусов. В мытищах состоялась перестрелка петардами. Российская полиция не в силах остановить эту волну. Пос... Ебать, чувак, чуть бабку не сбил нахуй. На волге, наверное, из администрации хули думает хули минус одна пенсия себе в карман. Короче. Моя лучше, потому что вы, ребят, понятия не имеете, на кого из вас она направлена прямо сейчас. Что? Честно сказать, потерял ее, фиг знает, где она. Видимо, не хватало острых ощущений. и Прямо во время погони он сделал себе инъекцию наркотика, после чего выпрыгнул на ходу. Фамилия ваша, гражданин? Абхазия. Абхазия? К сказки, в моем родном новочеркасске, с утра до ночи у нас пляски. Мы... Отдай, блядь, она не твоя. Ты че сюда иди. Что такое Astralinux? Это современная отечественная операционная система, которая может решать задачи различного уровня. Не наоборот, в Стек и не понял? Ой, блять, ребята, вы, вы меня расстроили охуенно просто. Идите вы, с боком. Это конфета. Ну, иногда бывают презервативы со вкусом. Что ж, зачем? А, это друг... май. Oh, нашего великого народа. Просто нет. Есть только... Я и мои особые друзья. С праздником вас. С Новым годом. Мадогмонс. Саваинзерпс. А изюрты а я буду... Ай, вы будете... Найдите цурк. Ну рановых не Ты в порядке! Ты в порядке! Стань! Стань в порядке! Россия без коррупции! Россия без коррупции! Россия без коррупции! раз, два, три! Я, нихуя. уесть, что произошло, сломал руку нахуй ему.